Между молекулами действуют силы взаимного притяжения. Почему же тогда молекулы не слипаются, а между ними есть промежутки? Очевидно, существуют силы, которые препятствуют этому сжатию, препятствуют сближению молекул. Это силы отталкивания. Существование сил отталкивания между молекулами можно доказать с помощью следующего опыта. Пружину, закрепленную одним концом, сожмем, а потом отпустим. Пружина примет первоначальную форму. Это произойдет потому, что при сжатии молекулы сближаются и силы отталкивания, действующие между ними, возрастают. Таким образом, между молекулами действуют силы взаимного притяжения и отталкивания. Эти силы уравновешивают друг друга, когда тело не деформировано. При растяжении сила отталкивания уменьшается в большей степени, чем сила притяжения. При сжатии сила отталкивания увеличивается в большей степени, чем сила притяжения.